Друзья, всем привет! Сегодня хочу сделать обзор на наш новый объект. Объект находится вот позади меня. Здесь мы будем делать виниловый сайдинг дёки. Камеру переворачиваем. Вот его недавно привезли. Вот так вот он у нас здесь лежит. Деревянный дом. Брус обычный. Толщиной 20 на 20. Который стоит уже 7 лет. Мы его утепляем минеральной ватой Урсатера. Толщиной 5 сантиметров по деревянному каркасу. Дальше у нас идет вот такая вот диффузионная мембрана Delta Max И э, на нее мы делаем шаговую обрешетку под Сухая строганная доска 100 на 20. Вот так он выглядит у нас дом. Снизу, если посмотреть, у нас идет вот, такая вот, вот такой вот ленточный фундамент. Мы его будем обходить вот такими цокольными панелями. Это Дёки Штайн. темный орех называется. Вот это вот как бы небольшой участок, который у нас здесь есть, мы его сделали для заказчика. Он здесь не живет, поэтому мы ему скидываем фотографии. Сверху по... По... прикрутили вот старый отлив, который здесь был. Он уже не подойдет. Здесь будет новый отлив. Сейчас вот этот узел мы его отрабатываем. Скинем заказчику, он выберет какой-то вариант, и уже по этому варианту мы будем заказывать отливы и монтировать сок. Здесь вот у нас идет диффузионная мембрана, называется Delta Max, очень крутая пленка, она мне очень сильно нравится, она такая как бы вот если ее потрогать, она как бы такая прорезиненная. Немецкие кровечки ее называют кровельным памперсом, потому что если посмотреть с обратной стороны, у нее есть вот такая вот... Как бы волосатая, волосатая часть вот, эта волосатая часть может впитывать и удерживать воду до 1 литра. Я не знаю, правда это или нет, но если это правда, то это очень-очень круто. Здесь вот у нас идет проклейка стыков. То есть в последнее время мы делаем максимально такую энергоэффективную конструкцию. И все стыки стараемся проклеивать. Здесь у нас обрешетка сухая строганая доска. Здесь вот у нас нитка, мы прикручиваем ее на специальный дистанционный шуруп. Вот если посмотреть отсюда, видно, что как бы эта доска висит на саморезе. Вот тут саморез. Вот это специальные саморезы сделаны для того, чтобы можно было очень быстро и круто выравнивать плоскость стены. Вот. И реально с помощью этих саморезов это делать очень быстро. Сейчас мы вам даже, наверное... Покажем несколько несколько моментов. Жуар. Вот тут у нас монтажник Джордж. Вот, кстати, коробка от дистанционных саморезов. Вот так он выглядит. Если кто не мои ролики не смотрел, то у него, видите, бита торкс. Мне очень нравится бита торкс. Именно не PH2, не PZ. Вот. Потому что по сравнению По сравнению с.. Э с торксом это просто полная фигня. Самое хорошее, мне кажется, вот эти вот посадочные места, это именно торксы. Все сделано. Давайте покажу. Джордж у нас будет готовить несколько саморезов там, чтобы мне вам показать, как это все работает. Я вам покажу четверти, как мы делаем. Мы обязательно в порядке сейчас раму на раму окна Заводим утеплитель, как здесь вот. вот, для того, чтобы перекрыть монтажную пену, сделать вот этот узел более энергоэффективным, и потом уже мы заводим непосредственно пленку вот сюда, и приклеиваем ее специальным клеем для того, чтобы создать такой воздухонепроницаемый контур. Делаем это со всех сторон. Вот вот так вот она будет поджимать, вот это место у нас будет более энергоэффективное. Можно сказать, что мы какую-то работу... Можно сказать, что мы какую-то работу даже доделаем за окончиков, потому что окна по ГОСТу, это обязательно. Э -э на окнах, на монтажной пене должна быть ветрозащита, и с обратной стороны, изнутри должна быть парозащита. Вот этот участок сейчас мы вам покажем. Несколько саморезов, вот они. Закручены вот нитки, нам, соответственно, эту доску нужно вытянуть вот до этой нитки. ну давай выкручиваем. Раз. Очень быстро получается. Вот это тоже, да? Нанотехнологии. Не надо больше никаких фанерочек. Есть дистанционный шуруп, с помощью которого быстро и круто две секунды выравнивать плоскость стены. Теперь даже любой человек, даже не самыми прямыми руками, очень быстро может выравнивать стену. За день, мне кажется, можно выровнять даже жор да, да, да. всю обрешетку. Там не закручено, что ли, да, сверху? На сверху, На последних объектах мы используем именно вот такой вот вид выравнивания обрешетки с помощью дистанционного шурупа. Я считаю, что это ну, это способ который ускоряет работу примерно в 5 раз мои монтажники которые делают фасадные работы они э, ну, раньше выравнивали стену там допустим 100 квадратных метров за 4-5 дней с помощью этого, этого замечательного крепежа они выравнивают, э, выравнивают обрешетку где-то за один там, ну, максимум полтора дня. Недавно у меня вышел ролик, который, в принципе, где-то за два месяца набрал больше 100 тысяч просмотров. Вот на этом ролике большое количество комментариев и большое количество комментариев таких, как будто мы что-то сделали неправильно. Скоро у меня будет, ну, скоро у меня будет видеоответ на все эти комментарии, которые вы мне понаписали по поводу того, что дом сгниет, мы его замуровали, по поводу, э, по поводу того, что там надо конопатить там или не конопатить, я заказал в институте пассивного дома и заказал у компании УРСА, у того производителя, утеплителя, с которым мы в последнее время постоянно работаем, заказал специальные расчеты той системы, которую мы конкретно выполняли на том доме. Ну и в принципе, эта система, она примерно одинаковая на всех домах, то есть если есть какая-то стена, мы снаружи делаем утепление 5-10 сантиметров в основном по деревянному каркасу, потому что это более энергоэффективно, чем через металлическую подсистему. И э, покажу вам расчеты, что говорит УРСА, что э, говорит институт пассивного дома. Затронем тему конопатки, нужно ли конопатить или не нужно. Вот, там э, в этих отчетах есть выводы. И уже непосредственно по этим выводам вы поймете, как на самом деле... Именно по расчетам. Не просто, что кто-то там придумал, у кого-то там какой-то сосед сделал. А именно по расчетам будет вывод. И вы поймете, как правильно на самом деле нужно делать утепление, утепление там деревянного или недеревянного дома. Но ну, в данном случае у нас был деревянный дом, поэтому я расчеты просил, чтобы они сделали на деревянный дом. В принципе, наверное, на сегодня все. Если какие-то вопросы есть, пишите. Всем спасибо за внимание. Всем пока.